Кэшбэк – это термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и горного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности. В розничной интернет-торговле кэшбэк – это позарад части покупки на счет клиенту, то есть кэшбэк-карту. Тогда как в банковской сфере – это программа лояльности, направленная на увеличение оборотов по картам банка. Примерно половина банков Украины из числа крупнейших предлагают эту схему в той или другой вариации. Схема кэшбэка отличается от традиционных дисконтных схем и скидок и состоит в следующем. Клиент оплачивает продавцу розничную цену. Возврат части стоимости покупки клиент получает от другого лица, не от продавца, а от аффилиата, обеспечивающего продавцу приток покупателей. Источник кэшбэка – комиссионная, выплачиваемые продавцом аффилиату за каждого покупателя. Указанными комиссионными владельцы кэшбэк-сайтов делятся с покупателями, стимулируя их приобретать товары и услуги на своем портале. При выборе карты важно учесть, на какие операции распространяется кэшбэк. Некоторые банки ограничивают компенсацию на только те магазины, которые сотрудничают с банком. Также некоторые организации ограничивают по сферам расходов. Поэтому, если у вас есть машина, вам будет полезны те карты кэшбэк, по которым оплачивается компенсация при заправке на АЗС. Если же вы пенсионер, то вам стоит выбрать те карты, когда выплачивается кэшбэк на расчеты в аптеках и так далее. Чем выше размер кэшбэка, тем более ограничена перечень магазинов, в которых можно сделать покупки. Так, если размер кэшбэка превышает 1%, то это обычно компенсация только при расчетах в магазинах-партнерах. Кроме этого, банки иногда вместе предлагают как кэшбэк по всем расходам, например, до одного процента, так и плюс повышенный кэшбэк на расходы в магазинах-партнерах в более высоком размере. Будьте готовы, что кэшбэк не будет выплачен вам сразу после покупки, и даже в течение нескольких дней после нее, ведь магазин должен убедиться, что вы не вернете товар назад, как известно, вы можете вернуть товар в течение 14 дней с момента покупки. Как только магазин убедится, что товар не будет возвращен, он выплачивает компенсацию банку, которая частично попадает на ваш счет. Обычно кэшбэк не насчитывается на обычные финансовые операции. Например, перевод денег на другой счет в онлайн-банкинге или снятие наличных в банкомате. Немаловажными могут быть следующие опции кэшбэка. За какие операции вам будет начисляться бонус? Установлен ли лимит по сумме начисленных бонусов? Установлены ли лимиты на суммы возмещения? На этом перечень ограничений по кэшбэку не останавливается, ведь банки могут...